Приветствую всех любителей видеоигры. Игра под названием ГОДУЛАР! Ну, по крайней мере, я решил на нее посмотреть. Она вышла на компьютер, я уже настроился. Давно меня не было у вас на экране, у вас в наушниках. Кстати, так как я сейчас возвращаюсь и собираюсь сделать стереозвучание. Не знаю, как это аукнется, это будет в следующих видосах в этой игре вряд ли. Но сама игра использует стереозвучание, поэтому у вас он тоже, скорее всего, будет. То есть некоторые диалоги будут слышны, естественно, вокруг вас. То есть лучше всего, лучше всего смотреть в наушниках. Сразу же первым делом я заметил, вот здесь у вот двух ребят лежат. Это игрушечки деревянные. Это самое первое, что я заметил в этой игре. Достаточно красиво выглядит. Я чуть-чуть совсем поиграл. А, да, да, да. Сразу же, нам нужна сюжетка по большей степени, но и хочется немножко преодолеть трудностей. Это же все-таки году вар, тут все-таки без замеса никуда, я надеюсь. А последние ролики этой игры я не видел, поэтому что-то сказать не могу. Чуть-чуть совсем лишь поиграл, и вот он наш отец. Вот у наш батенька просто. Ну, по-другому я его не могу назвать, Ну просто посмотрите на него, прям отец. Он же такой старый. Блядь, мне прям так жалко смотреть на него старого, если честно. Как красиво, да? Не помню, когда я последний раз играл в году of War, если честно даже. Но выглядит уже красиво. Посмотрим, что будет на записи. Просто отец. Так, подашь клавиатуру, чтобы было не слышно, как я кладу. Так, нажмите, чтобы взмахнуть втором А, еще разочек, да? Нет, зачем по ручке-то? Это явно рука мелкого была. Уф, какой он серьезный, блядь. Давай еще разочек. И минус березка. Как все звучит эпично. Звука атмосфера мне уже нравится. Как я и говорил, рассказать про эту часть игры я мало что могу. Знаю только то, что у нее есть и что нас ждет. В будущем не знаю. Хоть и игра была неким эксклюзивом для плойки, я смотреть не решился. Думал, рано или поздно она выйдет. Вот оно умиротворение. Как будто кусил сразу всю жизнь одним мгновением. Ролики будут достаточно короткие для прохождения данной игры на минут... Вот он малой. Привет. Это похож весьма на отца-то. Садись в лодку. Блять, как сухой серьезно. Он даже прям расстроился. Почему он даже на него не посмотрел? Наверное, не хотел показывать свои зараненные руки. Там же у него шрамы на руках, насколько я помню. И он, скорее всего, их прячет от сына, кстати. А это весьма хороший поступок. Вообще такой на похуй взял такую бревнышко, поднял вообще красота. Так, судя по всему, он срубил достаточно старую березу, потому что, как можно заметить от нее аж отваливаются ветви. Так вот он, сынок. Дайте на него поближе, посмотреть. Да, стой, пошел? Да, да. Какой-то, например, опущенный, голову опускает, даже долго не смотрит на нас. вообще на пофиг просто как будто это какая-то веточка для него держи Так, ну он разговаривает весьма сухо так это мы за ним поплывем или он за нами поплывет? надеюсь что не мы он, кстати, весьма хо... хватит весьма хорошее решение для игры и вообще так спуститесь вниз по реке а вниз ну, значит по течению поплывем у меня все-таки иногда немножко удивляет. Он так вообще просто на изи. Так, управление весьма простым. Отец, что-то изменилось? Или стал каким-то другим? Все изменилось, мальчик. Ты меньше об этом думай. Мальчик. Я столько мемов про сын-сын видел, что... Меня теперь эти слова просто так спокойствия не дают. Такое вот это, вот это парковка. Вот это просто лучшая парковка. Так. А зачем нам вообще, кстати, это бревно? Ага, хорошо. Да, Кратос уже не тот. Ну, Но... еще рано об этом говорить. Посмотрим, что у нас будет по замесам. И кого мы будем лупить. Пока мир выглядит красиво. Единственное, что я не смог отключить это размытие при движении, что меня уже бесит. А Ютуба будет делать свои эти артефакты любимые. Если я буду очень резко что-либо делать. Так, куда мы несем это бревно и зачем? Это уже первый вопрос, который меня пока что уже не отпускает. Так, вижу там полень. Для костра что ли? Ну ладно не. сын какой-то расстроенный совсем. Это последнее. Наш Хибара, да? Ладно, я, кажется, догадываюсь, зачем бревно. Кажется, даже не просто догадываюсь, а уже понимаю, зачем это бревно. Да, ладно. Последний путь, что ли? Вон там я вижу маму. Ага, это его мать была. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. Ну так как это ближе к скандинавской Ну, это скандинавская же мифология, по-моему. Поэтому да, в последний, почти в последний путь. Вон они зовут меня. Ну, вижу, у него иероглифы на руке. А, и на шее тоже. он зовут меня. У -у, как он выглядит то сурово а все-таки мне не показалось что у него глаза на мокром месте ну конечно расстроена если всё. это реально его мать то конечно он очень те сколько ему лет лет 10 здесь 12 слова. Я думал, Кратос все-таки слишком жесток для таких слов. Ладно. Беру свое слово обратно. Насчет Кратоса уже не тот. Мы привыкли видеть Кратоса убивающим богов. А тут Кратос, который... Потерял любовь. Теперь интересно, при каких обстоятельствах она умерла. Почему она умерла? Если мне этого не расскажут по ходу игры, я просто разнесу эту игру. Не ну, реально... О, нож. У нож. Видите, нож? Цветы. Но ну, это, судя по всему, ее оружие. И вместе с ним сохраняют, чтобы она чувствовала себя больше в безопасности. Он выхватил он же горячий, он же нагрелся. <свист> Малец, что ты делаешь? Прости. Че, слещаем тут, не? Ой, блядь, как Зажми. Милый. Ой, как это мило. Этот нож был ее. Теперь он твой. Ой, ладно. Хорошо, это мило. охоте учила. Чему умела? Покажи. Сейчас... Да. Такой момент, говорит, иди охотиться, братан. Даже минуты молчания не дал. Даже попрощаться нормально. Не, хотя он вроде не попрощался, конечно, но все равно. Но если так посмотреть на его взгляд, он прям ее в последний путь провожает. Прям так прям хорошо это показано, сделано. На кого идем? Ты идешь на оленя. Ты идешь на оленя такой. Туда? Серьезно, ну ладно. Туда, где есть олень. хе хе хе вот это вот просто невозмутимость. Ты идешь на оленя. Там, где есть олень. Ну туда иди. А, я за ним пойду все-таки, да? Ну да, все-таки как я пацан то одного отпущу, нифига себе. Так, поход вместе с Атрием. Ага, это как его зовут? Хорошо. Если он не назовет ни разу его имя, Дети, это будет, конечно. сейчас? Не очень. Я должен знать, что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед. Ага. Хорошо, дайте-ка осмотреться. Любил данную игру за то, что. Если ты не осматриваешь, если ты не смотришь, где, что, как, не исследуешь, то ты просто будешь потом какую-то горы. которые ничего. Да, да, да, я хочу осмотреться. Блин, мне нравится, что уже есть такие диалоги, где он такой... Зачем? Зачем ты сюда идешь? Ты вообще-то здесь нафиг здесь никому не сдался? Я хочу осмотреться. Вот что это такое синее? А, я ничего не могу сделать. Ничего здесь не могу сделать. Ладно, ну осмотреться. Я иду, иду, иду. Пойдем! Да иду я, иду. Прыгай, Донжи да, такой. Я здесь, типа ты меня видишь вообще? А я могу в дом зайти, посмотреть, что есть в доме? Или мне не дадут, да? Скрипты, скрипты, скрипты. Так, главное не сломать игру, кстати, вот этими всякими похождениями. Да, я отнимаю ваше время, но... опа на. Вот, а это уже вознаграждение. За мои труды. Так, потери и находки. А, новый набор артефактов. Потерянные игрушки. 11-4-ку чтобы открыть журнал. Мы нашли эту игрушку рядом с домом. У меня тоже такая была. По-моему, это часть какого-то набора. Если мы соберем его полностью, он может оказаться ценным. Ага, 350 опыта нам дадут. Вот, видите, как хорошо. Вот это, конечно... О, а что такое синсивидие? Это слишком резкое. Ну ладно, сначала посмотрим. Не, слишком, слишком резкое. Я вроде настраивал, все специально уже настроился, уже вроде все приятно, все хорошо люблю люблю не то были не то а, дай-ка на четверочку еще ага ага а, четверочка ага. Ага. ага ага ага ага ага вот вот вот вот вот это вот то что надо так что ты нашел следы но не олень. ага вот вижу еще следы еще. так чтобы смотреть использовать это для настройки камеры нажмите Ау. Спасибо, спасибо, я уже все Спасибо, я уже настроился Так, вот еще что-то лежит Так, давайте посмотрим следующем мир, можно найти немало ценных ресурсов Да я уже вот Так, да о Иди, ты пропустил Ха. похоже Но это не олень Видишь, копыта пошире Горный козел да, мать тебя обучила. Да. Ой, как это мило, он знает больше отца. Ой, нагнул батеньку. Ну ладно, может быть, и не нагнул. Может быть, ботинка и знал. Просто проверял сынка. Так что у нас там под мостом? Да я же говорю, все это просто, это все, это просто рай для меня, для тех, которые просто может вот так вот все осмотреть. Так, что я нашел? Опять рубленое серебро. Вот еще что-то. Кораблик. Так. Э -э, потеря находки. Игрушка 2 из 4. Хорошо. Кораблик. Вот еще следы. Так, а я смотрю, все, смотрю. Впереди. Да, хорошо, сейчас догоню тебя. Все, вроде больше ничего нет. Пойдем дальше. Смотри, что ты впереди, и все, и сидит там. Стоит, отдыхает. Еще следы. Да, но круглые. Наверное дикий кабан. Ага, хорошо. Тогда... Ой, тихо, тихо. Теперь? Что что? Прыгай, малой. Нифига еще такой найдем сюда. Он Оп? с разбега. А я думал мы его ловить будем. Оп. Нет? Стой. Следы оленя свежие. Отлично, сюда? сюда это хорошо, но я буду чуть-чуть, чуть-чуть кружить вокруг тебя, потому что не осмотрюсь, а потом ничего не, а потом не вернусь. Опа, а вот он. Да! Испугался. помедленнее Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Да, отец. Ты че здесь только заковулков? Я могу все залезть? Нет, не дает. Жаль. Только всяких закоулочков здесь. О, надо все обязательно осматривать. Охота это хорошо, но рубленое серебро лучше. Рубленое же, правда? Не рубленное. Же. Просто серебро, ладно. Так, справа вижу еще что-то. Хорошо. Опа, цепь вижу. Нам явно надо будет туда как-то зайти. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ну-ка. Нажмите... Левиафан, потом прицеливание и просочка. Хорошо, иди. Иди такой просто, иди. Ого. Вернуть топор на Хорошо. Так, а как нам потом цепи-то вернуться? Мой вот Стой, не стреляй. Нет. Ах, промахнулся. Что ты делаешь? Ты же его спугнул. Будешь стрелять? Будешь стрелять? Когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Вот вот это слово. Кажется, что он начал орать, потому что он сам по себе такой. У, <свист> серьезный. Я сказал. Ищи. Такой расстроенный, нахмурился. Мэй. Не мало, конечно, эксцентричный. Но ему лет сколько, тоже логично, тоже верно, как. Тут без этого никак. Так, куда? Он сам бежит, он сам бежит. Ну, о! Нет, ты не готов. Назад. Для слабой атаки левая кнопка мыши. Для мощной атаки правая. кнопка. Ой, прям в полете их лупить. Это хорошо. Вижу еще одного. Сразу минус. Так, а, как? а я могу бросить мне вот? Отлично. А вторая правая кнопка мыши? А Вообще красота. И куда ты замахиваешься? Вообще умный нашелся. Ловить топор, а можно... О, прям в голову его засадил Ой, я хотел метнуть Ловить топор, давай его обратно Давай, лови, вазочек еще а, Используйте Q, чтобы держать защиту не а, используйте вас, а потом пробел Ага, хорошо Ой, блядь, я что-то зачитал да нет, тут пока что, пока что есть Вон, топор кинул, Узрос в двоих залупил А ведь, когда топор возвращается, я, в принципе, могу еще и еще одного задеть Ой, ты хотел меня порубить? Или что, кого порубит? Блин, мне нравится метать топор Пока что лучше что все добавить Так, выдержите Т, чтобы открыть журнал, новый труд а, Бронза пригвозить к сильнее 10 врагов А я уже все профукал, да? Ну ладно. Так, я бы что-то хотел осмотреться. Бестиарий обновлен. А мама говорила, что д... драугры это павшие воины, души которых упрямо хотят продолжить бой. Они отбиваются от валькирии, которые приходят за ними и вселяются в собственные мертвые тела, превращая их в нечто совершенно иное. А потом бродят по свету и нападают на всех, кого увидит. А еще мама рассказывала, что драугры. Могут менять форму и размер своих тел, а иногда еще обретают особые способности. Так, ну это без бестиария, это понятно, без него тоже никуда. Ага, то есть вот так вот я их могу, да? Приковывать к, к этому самому, вот этому всему. Да? Мы... Они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Так, смотрите, тут есть развилочка, мы обязательно, так что снять здоровье ищите целебные камни. Ага, хорошо. прям сначала направо как бы без развилки. Хоро... Хорошо, хорошо. Опа, вот и вознаграждение мое. Без вариантов просто. Потому что лука нет, ничего нет. Придется идти за тобой. Так. Опа, вижу. Надо туда. Я могу здесь залезть. Отлично, могу. А вот и цепь, а вот и красота. Так, чтобы, блять по цепи нажмите я. О, малой запрыгнул. Не, малой прям, ой, на такой хорошенький. Волки! О, лови, лови топор. А он их замораживает, когда... Топор верни. Да, да, да, вижу. Хорошо. О, он загорелся даже. Так, что у нас тут? А, это опять. Они есть хотели. Волки, они не со зла. они есть хотели. А, хорошо. А, мне всегда нравились волки, но эти бросаются на нас, как только увидят. Может быть они бешеные, а может прочитали нас пищей. Я понимаю, убить или быть убитым, но они по-своему красивы. Красивы. Мне немного жалко их убивать. Надеюсь, папа этого не прочитает, а я уже взял и прочитал. Да, это наверняка. Вот, все вознаграждается. Он не может это использовать. Мы можем. Такой просто. Он уже мертвый, ему это не надо. А нам надо. Так, еще что-нибудь есть, вижу еще. Так, сломаем на всякий случай, вдруг там что-нибудь есть. Так, я уже третью игрушку нашел из четырех. О, это какой-то коняшка. Поняшка. Жалко, нет, какой нибудь там зрение, какое-то. Чтобы находить что-то такое. Но здесь. Все равно более-менее неплохо все выглядит. Ну, то есть, все потерянные вещи достаточно просто найти. Блин, нормально так вдвоем карабкаюсь. Он прям так за него схватился, и все, и пофиг. И нормально. И можно ползать вверх, вниз, вверх, вниз. Так, теперь внизу мы побывали. Стоп, я здесь взял... А, да, здесь все взял. Внизу мы побывали, теперь вправо. А как бегать быстро? Я могу топор убрать? Могу, хорошо. А шифта у меня пока нет, да, никакого? Так, здесь я все поднял. Здесь я осмотрелся. Теперь сын нас ведет. Сначала мы его вели, теперь он нас ведет. То есть, в априори, так, он нас вел туда, значит, мы пойдем сюда. Так, что у нас тут? А нам сюда можно? Можно, конечно, ничего себе. А что это сломать думаю. Во. Снятые печать. Один из трех. Ага. Два из трех. Вижу третью. Три из трех. А, то есть это, ага, открыть надо было. Хорошо. И что у нас тут? Блядь, сколько всего, сколько сокровищ. А ты взял какой-то мешочек. Легендарный предмет. Вы наш один из трех яблок Идун. Необходим для увеличения максимального здоровья. Яблоки Идун являются любимой пищей богов. Девять таких яблок, спрятанных в сундуках Запертых с помощью магии Каждый три из них повышает максимальное количество здоровья Кратоса Так, а где еще одну игрушку найти? Вот это, кстати, очень важный вопрос Потому что это три из четырех, а значит где-то четвертый 4... Прости, пожалуйста, малыш Из-за того, что не значит, где-то рядом Оно нас осталось всю пару-тройку пару минут Так, хорошо Тут вроде ничего нет Значит, идем дальше А вон и олень Блядь, мне текстура, текстура. Мы делаем, что хотим, а не нужно. Мамки нет, теперь можно делать, что хочешь. Красота вообще. Вот это логично. Вот. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Такой подумал. Нет... ближе. такой расстроенный. подведется идти ближе. Так. А я здесь упасть? Могу подождите Не могу? Жаль. Не, или может могу? А, нет, не могу. Так. Она так хотела. пришла пора. Угу, пришла пора. Кратос, как обычно, немного конечно. А, вот, вот, и спуск ниже, понятно, хорошо. О, уже слышь какие-то твари. Драуга. Так, в бою над врагом, который получил урон или был выбран целью крат, отображается шкала здоровья. Подожди, подожди, подожди, подожди. Привет, это мое. Ну-ка, да, все-таки можно через несколько врагов лупить. Вот это хорошо. Да ладно, я им даже просто могу не подпускать. Ну так интересно, лучше так вот. полупить их немножко. И не забывать следить за другими, конечно. А потом отпрыгиваешь назад и лупишь в него топором. И все, и... Ой, я промахнулся. Нет, не промахнулся, это была цель. Давай их сразу, давай еще разочек. Блин, братаны, вы какие-то... Ой, да ладно, ты увернулся. Ой, нет, не увернулся. Так, что там? А, это бить с ног. Ага, то есть можно кидать, в принципе, в ноги, в руки. Ну-ка. Да подожди. Дайте, в ногу попробую попасть. Ага, он замерзает. Хорошо. А ты когда-нибудь отмерзнешь? у, -у, -у это что-то еще новенькое. Заморожите врагов, бросайте у топор, а потом атакуйте, раскалывайте их на части. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ага, вижу справа сундук Бестиария обновлю. Добавлен новый совет Драугры владеют опасным оружием Но они не очень умело с ним ображаются В отличие от папы с его-то топором Если сидеть за их движением То от атак от драугров легко уклоняться Да и парировать их несложно Так, хорошо Открываем. Хорошо Ага, ага Так А, и справа рот открыто а, вижу, вижу. Лови. На у меня направо. Атрей, сюда. А, что ненарочно? Так, серебро. Ой, я себя закрыл. Я что-то не подумал. По привычке топор вернул. А, то есть я в любом случае открыл и нормально. Так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, мало, я открою ворот. А, -а, а, блин, я его там закрыл. Он туда пробежал, а я его там закрыл. Красота. Все, иду, иду. Так, ну, надеюсь, я здесь ничего не пропустил. Там здоровье меня не ранили, здесь ничего нет, вроде. Я вроде везде пробежался. Главное обращать внимание на данное дело. Во. Вон. Вон еще один сундук. А это что? Это еще одна игрушка, да? Нет. Нет, не игрушка. Я с... А я сюда. Малой, запрыгнешь? Ага, красавчик Мы же здесь не были, вот Опа, что это за такое Так, это лучше не взрывать, я думаю Так, хорошо Иди-ка сюда, бочечка, я могу тебя взять? Не могу, или могу так взять? Не могу Сейчас, я уверен, что мне и так надо Ага А, это подсказка, хорошо Это была подсказка а где мне взять еще теперь такую красную штуку? Ага, окей. Отлично. Хорошо. Ого, да я просто гений. Жалко, вот видите, нет вот этих вот нажатий клавиш, типа сжать там быстро, чтобы он открыл побыстр... Ну, чтобы он вообще открыл эти ворота. Я понимаю, он там силен и все остальное. Но все равно. Опа! Чуть не пропустил. А, серебро. Я думаю, что-то нашел прям что-то, что-то. Так, жизнь у меня полная. Пойдем-ка наверх. Такой на всякий случай. О, так мы почти здесь были. О, сундук чуть не пропустил. Решил осмотреть. Вот это предусмотрительно. Еще рубли на серебро. Куда мне столько денег? Так, что за ворота? Пойди сюда. Смотри, это с хати, Волки, преследующие Солнце и Луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят Солнце и Луну, и все передерутся. Я открыл новый миф, да? Так, каждое э, святилище хранит историю легендарного великана. Так, уходя, великана оставили святилища, которые хранят их историю. Похожие сказки мне рассказывала мама. Мне они очень нравятся. Интересно, сколько святилищ мы сможем найти? При завершении 6 тысяч, а за святилище 100 опыта. А, хорошо. То есть я нашел святилище. Хорошо. Я думал, я еще одну игрушку просто найду, если честно. Добавлена легенда. А, Волки-великаны скельт охотится за солнцем, хать за луной Что будет, когда они... А, настигнут добычу Великая битва, Один, Тор, Мировой Змей Возможно ли это? Хорошо, ой, уже, уже все Так быстро, надо дойти до оленя до сохранения И уже это самое И уже все Так, а что здесь? А здесь мы не будем А, здесь ничего нет, хорошо Так, ну вроде бы я весьма внимателен И все хорошо было Уже пора заканчивать, нифига себе время летит Время летит быстро так, вот еще один сундук. Сейчас, сейчас, сейчас, я иду за тобой, малыш, сейчас. Мы до контрсохранения уже дойдем, до следующего оленя. То есть полчаса я реально просто ходил, искал все. Есть... Но я еще четвертую игрушку не нашел. Если я ее где-то профукал, я еще смогу к ней вернуться. Я был бы рад об этом услышать. Или прочитать в комментариях. Но ну, естественно, нифига себе. Если я ее сейчас не найду, это будет вообще прям потеря, потеря. Отец, нашел три из четырех. Так, так, так. О, сейчас луком ему даст. Давай молодец, команды. Ты сможешь. Дальше не думай о нем как о животном. Это просто цель очисти разум. Стой ровно, не шатайся. Я справлюсь. Выдохни и отпусти. Я попал. Хорошо. Блин, аккуратно он попал. И он еще сказал? Хорошо, он не промолчал. А? Так, ну я, судя по всему, выстрелил в О, сердце. Еще живой. Какой красивый красивая лента. Закончи то, что начал. Давай, ты сможешь, ты сможешь. Я в тебя верю. И Кратос верит, и мать верят все в тебя верят. Не может, да? Я не могу. Его руками. Еще так медленно, спокойно. А, он ему помог. Просто помог. Я думаю, он его, кстати, заставит, если честно. Я не думал, что он ему просто поможет слегка подойти к этому моменту. А, ему очень жаль. Все-таки видно, что Кратос о все-таки беспокоится и переживает. Ух ты ж мать твою! Ух, ты, вот это сейчас вообще никак нельзя закончить. Если сейчас мы будем с ним лупиться, вообще никак нельзя сейчас заканчивать. Я думаю, уже вот сейчас будет момент. Чего там блять проехали? Дуй! Лупить! Да, вот это вот еще прикатать. Так, нажмите, приказать выстрел, арте выстрел выстрелить, нажмите, выстрелить определенного врага. Нажмите, затем. Количество стрел из арты оказывают в правом нижнем углу экрана, потраченный, блядь, просто из-за того, что он стоит, я хотел быстро прочитать, но он так ждет, когда я прочитаю. Блять, ну ладно, хорошо, Мессиловки здесь достаточно серьезные. Стреляй сейчас, еще разочек. Еще разочек. То есть я должен отвлекать его на сына. Смотрите, у него две головы, кстати. Очень знакомые головы. Все, теперь я уже более наученный. Нихуя он его! Ебать, он его чуть не раздавил. Ну если так, посмотреть на спину просто немножко. Так. Вот и в него еще разочек. Подожди, еще разочек жеканика Все, он отвлекся, теперь можно упить. А, ну все, я теперь понял, как устроил Жду приказов И что, и что, и что? Мы вдвоем вообще непобедимы, братан. Так, так, так, пока нет, значит, я сам справлюсь Давай, давай, давай, по ногам. Оп, готов, отлично. А, блядь, я уклониться не успел на что он сострелял. Да тихо, да тихо. Тут уже так, так. Вот мы сейчас вообще идеально с двух сторон. Оп. Оп. Оп. Ага, все, отлично, теперь можно его лупить. Ой, Тихо-тихо. Ой, малого пиздит, малого пиздит. Хорошо, что ты готов. Сейчас он ко мне поближе подойдет? а ага, теперь можно стрелять. Я а, готов. ну ему было плохо, я Оп. тихо тихо тихо Еще я раз. Какой даркс лус я просто кувыркаюсь и луплю его. Так, так, так, так. Назад. Блять, нихуя себе сейчас отбьет. А, он в этом в ярости, хорошо был. Братан, ну тебе пизда. Не, ну вот все просто стоило было понять эту. А как, а какую кнопку? Блять, вот сейчас, вот мне показывают за это, я не знаю, какую кнопку. Да подожди ты, что нажать-то надо? А, я не очень. Не очень-то мне это и нравится. А, все, понял, колеску мыши. <atz description> <прост learners> Ух, вот это было красиво. А, вот Сын. А, Показывают порезы, которые он совершает сын Совсем? посмотри посмотри на меня сын пугался остановись мы смогли устал но ты не готов что почему это я нашел оленя я доказал тебе почему не готов мы идем домой нож нож я не болел уже очень давно и я смогу ты еще совсем не готов так ну в принципе в принципе да, на да, самом да, деле он прав. Свою. Он как бы... Тут даже, кстати, оказывается, хилка была. Я ее но даже не заметил. Я знаю, что нам в эту сторону. Но пока не до этого. Бестиария все это мы потом посмотрим. Там что-то, по-моему, увидел. А, нет, показалось. Но на этом мы будем заканчивать. Все-таки я еще даже погиб. На этом вырежем, наверное. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. вот пока вот такой вот не готовый Кратос. Потому что я еще не готов пиночком ну и его небольшой сын спасибо пока пока